Итак, здорово. Мы сегодня начинаем прохождение очень заинтересовавшего меня как фаната, так скажем, фильма вич игры Блэрвич, несмотря на то, что множество множество фильмов затрагивали эту тему именно конкретно Ведьму из Блэр. Я думаю, первый э, фильм, который называется "Ведьма из Блэр», курсовая с того света, был топчиком. Топчиком для своего времени, плюс э, одним из прародителей жанра э, псевдодокументалок. Э, да. Я надеюсь очень, что будет интересно. А ты не забудь подписаться. Поставить колокольчик и приходить на стримы чтобы видеть это все вживую а, нормально короче так я думаю будет отлично для видео У, какая заставочка мне нравится давайте наверное я не знаю может стоить стоит убрать убрать вот это вот все интерфейсы хотя нет ладно пускай не будут ну что ж новая игра настройки на проверим настройки управление у нас тура мыша у вас взаимодействие бежать инвентарь прыгнуться угу. Хорошо, ну вроде как запомнил новая игра, погнали. Мне это начало почему-то напоминает одновременно и Firewatch и этот Resident Evil 7 До сих пор не найден никаких следов 9-летнего Питера black hills поисковая компания на in после серии то есть серии представляешь серии то есть исчезновение из 94 -го года это так смотришь на меня ну я постараюсь, да. Так. Нету. Hey, Не слышу тебя. Jess, hey. yeah, uh, Давай. Джесс, were... привет, кух. Как? и Ничего. Так, чувак пошел искать этого мальчика. Идите, что это за дороги такие? Хм. <говорит> хм. есть какая-то причина почему а, именно этот чувак не должен был идти на поиски этого пацана этому есть какая-то причина Дороги очень запутанные заблудиться изи даже по дороге прямой <связывая> ну пока мне все нравится Блин, кадры такие, будто бы за ним кто-то наблюдает. Серьезно. Так, у нас есть фонарик. У нас есть пес. С шерифом. Так. Это нормально? что у меня фпс нет. Не, ну вот сейчас хотя бы более-менее стало. Плюс на записи будет ну, по -а ярче. Ну, <говорим> <дальше>. <говорим> так, не дождались нас. Полиция. Угу. Записочку нам, да, оставили. Рассчитаем. Э, Энтони, если ты перестал писать от, от любого упоминания ведьмы и решил пойти старым, закни в багажник, там твоя рация. Также оставляю тебе фото ребенка, которого мы ищем. Когда готов, будешь готов к нам присоединиться, вызови шрифа на канале 2, Грег. Значит, э, что у этого мужика связано с ведьмой из Блэр. Ясно. Хорошо, рацию взяли. М -м, больше ничего взять не могу. Закроем. Багажник не стоит его оставлять открытым. Так. Булет. Пуля. Быстрый, дерзкий, как пуля резкий так wrong, а ленинг вам звонили в участок что-то насчет пресс-конференции я пообещал передать сообщение по скриптум я услышал что элис заинтересовался поисками просто откажите ему я знаю вас связывает прошлое но я считаю он свое отслужил mm. а вот это странненько Так, хорошо. Спасибо. Спасибо, Тань. Ночи. Давайте тут все осмотрим. Хорошо, тут чего нет. Тут тоже ничего нет. Какие-то заброшенные эти тачки. Тут, походу, уже и не пацана нужно искать, а и этих людей тоже. Так, ничего не открывается больше. Никаких подсказок больше нам нет. Есть какая-то подсказочка. Это еще что такое? Так. Хм.. Вот это подозрительно. Почитаем. Синопсис о пропаже Питера Шеннона заявили 15.09.96. Расследование 15.09.96. 14:35 офицер принял заявление о пропаже Питера Шеннона от его матери Лоры Шеннон. Предварительное расследование установило, в последний раз Питера видели по дороге к дому его друга около одиннадцати двадцати да хорошо одиннадцати двадцати пятнадцатого сентября девяносто -го года с тех пор его местонахождение неизвестно питер уже предпринимал попытки сбежать из дома свидетели момента исчезновения питера не найдены то есть был пацан и нет пацана так с э, первичные поиски не дали результатов В связи с возрастом шина на делу присвоили высокий риск было решено организовать поисковую операцию в лесу black hills где мальчик был найден во время одного из прошлых побегов главой операции назначен шериф эммет лениных подпись Оливер мэттисон следователь». Угу. хорошо Кофеечек. Кофеечек потом. Наверное, да? Где возьмем сейчас? Лучший в мире шериф. Понятно. О, oh, like yeah, подожди. Весь лес прочесать собрались. Йон Клим. Спенсер Рокс. Угу. Well да Неплохо подготовились. а это объявление о пропаже. Был одет э, так, Питер Шеном, Возраст 9 лет. Э, рост 1,32 м, вес 31, э, волосы каштановые, курчавые, глаза оливковые. Был одет зеленую футболку и кепку. Балтиморских, балтиморских воронов. Последний раз его видели. видел в 15 сентября 1996 -го года, это мы уже все знаем. Если у вас какая-либо информация есть об исчезновении, пожалуйста, сообщите в полицию. Окей. Так, Песик, что ты хочешь? Что <соцентричный путь> ты нашел? <соцентричный путь> я чувствую, ты будешь меня донимать. Так, вроде бы все осмотрели на точке сбора для поисков. Пацана. Ладно. Что это у нас такое? Похоже на не знаю на чувака какого-то капюшончики <coughs> на великах запрещено пачка сигарет ну да все нам пора отправляться вперед Знаете, как? Что-то со звуки. On, Я, блин, прям знал, что будет какая-то такая штука, но не ожидал все равно ее. <клых> <клых> Ох, йо. Ведьма из Блэр. Хм. Так. Погодите, мы приехали утром, что ли? Сейчас как-то посветлело. Несмотря на то, что мы... Ты что там? Так. Осик. Блин. Куда мы можем пойти? Куда угодно, да? Только не всюду. Угу. Пора связаться. А -а -а. Второй канал. Mm -hmm. Чей-то brother... брат? Брат знакомого или родственника? Здоровье? улет Угаешь меня да ты деваешься постоянно да за работу пора приниматься нужно так хорошо это метки означает что мы идем типа что это за звуки в правильном направлении да Умите там у меня на фоне. Угу. Да, иначе идет и так... так. Очень странный звук такой, как будто бы деревья хрустят. булет Эй, Булет. Где ты делся? А где мой пес? Эй, погодите-ка, это очень странно. Так, позвать я его не могу. У меня будет два дополнительных предмета. По идее. Или нет. Или один. Максимум один. Булет, мальчик. Фью. Ага. А вот ты где. Ты куда свалилась меня?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 Давай. Давай. Ищи. Так, это что у нас? Что? Где? Куда? Давай. Такая подтекстура под не... Не проваливайся. Так, подождите. Куда? Ясно. Uh, yeah. yeah. yeah. Так, давай, иди за мной. Давай, давай, давай. Мне кажется. Ой, сюда можно пройти, да? <гас> Мариус. Мариус? Во время время независимо see that old Угу you know, Во Угу Булет. Булет. ха ха за мной. Что? <связь> так, мы нашли эти пленки. Ммм. субтитры контур тень звук меньше слов больше идет куда ты по ходишь а я бы всю игру так делал что-то у меня не отходи так общение джесс здесь все в порядке позвони заника будет минутка угу. рядом а искать найди что-нибудь я нашел какую-то фотографию да еще ничего не нашел Давай, рядышком ходи, пожалуй. Мы тут можем налево пойти. Ты тут, да? Хорошо. Блин, мне стрёмно. Так... Ну сколько это всё? Как это все что-то, что-то нашел? Что ты нашел? <связь> ложится какая-то. Иди со мной. Иди сюда. Куда ты идешь? Не иди туда. Давай. Давай, иди со мной рядом. Куда ты отходишь? Не оставляй меня одного. Что? Что ты нашел? Так, ну в принципе я иду по меткам поискового отряда. Мне так кажется. No, Что? Что ты нашел? Да, они тут уже были. И наша задача, Господи, как тут все крипово? Вот в эту сторону мы не можем пройти, да? Говорит, не сюда, что ты лаешь? Ну, что ты там чуял? будет тебе весело я смотрю да мне что стоит за тобой ходить okay, давай поищи ты очень хотел сюда найти тут опа на это я что такое справлять? Эй, это я вижу тебя ну дай подойду Что ты нашел? Посмотрим. Да, хороший парень. О, это кепка, пацана. Это кепка, пацана. Хороший мальчик. Вот, Давай, ищи, Буллет. Ага, парень, иди сюда. Эллис, Я нашел ты сделал? работа, Эллис. Просто Мы И продолжим искать Я не рискну его, тебя подожди! Какого? Буллет? Ох, oh, Я вот оттуда свалился, да? Остор тельненько. Блин, крепота. Чего за? Where the hell is he? No, not now. Come on, get a grip, Alice. you gotten this far. You're not giving up now. Okay, calm down, Alice. Everything's fine. Ох, ё... Чего? Чего, какая, что? Просто... Вас травматический синдром? Буллет? Буллет, спасай. Оставляй меня... В реальности. Булет. Хороший мальчик. Ты очень вовремя. Oh, well. yeah, так по следу питера да Ты уверен будет так опять в кусты меня ведешь я стремаюсь hey, hey. Uh, hey, Jess. Но, это, э... Нет, у Я в порядке. Не я Так, <Nunổi>. <hayat> давай. <Name> Показывай будет. Что-то там, где нашел. Где ты что -то чуешь? Бегает, как ненормально. Так. Отлично. Ух, эти леса. В которых есть брод. Так, только чего? Лагерь. Булет. Так, камера хорошо. Спокойся, спокойся. Хороший мальчик. Нашел лагерь. Только интересно, что это за? Ну камера лежит прямо на виду, я не знаю, стоит ли ее первую брать. Ну, тут явно кто-то спал. Да понял я. Посмотрим. Похоже, выглядит довольно но, да, думаю, все работает. Ну, я думал, будет крипове. Может быть, Нет, я я с этим Need a little more time. Alice, what you need is help. What? What is it this time? What I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for five fucking minutes? Jesus Christ, Alice. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a know, sick little puppy for you to look after. Mm. Понятно все. Эллис. Oh, get over yourself, Ellis. Be a man for once. Oh yeah. There it is. There it is. Oh. I hope you can figure it out, you finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead, get out. Агодити-ка, если джесс ушла, с кем мы разговаривали? Чего? Кого? Вот так и появился Bullet? Meet Элис. Так. Что это было за лицо? так вопрос в одном почему я спал вот тут да вряд ли что это у нас тут такое не по выживанию. Сначала ведьмы и проклятия, а теперь First, вот это. Командос. Коробки. Слушайте, эти коробки как у поисковой команды. И палатка такая же. Что такое? Выжим статуэт опять эта камера? Oh, hmm. well красные вот все, позволяют управлять реальностью. Обращайте внимание на окружение, предметы, как вокруг вас, до видео. Приматывайте видео, чтобы изменить их состояние и положение. Смотреть пленки. Какой-то костер. Я все правильно понял и... Офигеть. Да, скорее всего это Питера Давай Поищи Иду, иду, иду Давай Давай, мальчик Ищи хороший мячик побежали давай нашел след так давай, я прямо за тобой твою мать а вот это Gone, Ольга, серьезно? Ольга, mm. я прям даже не знаю. давай мальчик найди что-нибудь куда направо ну давай направо налево какая то такая зловещая тишина Куда мы идем, буллет? Капой, я прямо за тобой. Like the only thing I do is chase after whoever walks into the forest Where the hell are you uh, we, we went down a ravine and headed north up to an old campsite Wait what we went through that area we didn't find any campsite well you didn't find Peter's cap either listen we're still on the trail we'll keep moving north For Christ's sake Ellis stop playing a hero just sit your ass down till we find you Emmett just find the campsite and head north. I Something Ой, не нравится мне это все. Булет. Так, мы вышли какой-то воде. Выглядит она, честно говоря, стрёмно. Блять. ну нахрен, хрен артур будет хм. куда ты меня ведешь твою мать что такое <связь> зачем пугаешь меня так Пожалуй, на этом, на сегодня мы закончим. Вы приходите завтра. Спасибо за просмотр, за лайки, за подписочки. Жду вас на трансляциях. Пока.